Но что с того, что я там был? Я был давно, я все забыл. Не помню дней, не помню дат, не тех форсированных рек. Я неопознанный солдат, я рядовой, я ими Я меткой пули недолет. И Я лед кровавый в январе, Я прочно впаян в этот лед. Я в нем как мушка в янтаре. Ну что с того, что я там был? Я все избыл, я все забыл. Не помню дат, не помню дней, названий вспомнить не могу. Я топ от загнанных коней. Я хриплый окрик набегу. На я миг непрожитого дня. Я бой на дальнем рубеже. Я пламя вечного огня и пламя гильзы-плиндажа. Ну что с того, что я там был? В том грозном быть или не быть? Это все почти забыл. Я это все хочу забыть. И я не участвую в войне. Она участвует во мне. И отблеск вечного огня дрожит на скулах у меня. Уже меня не исключить из этих лет, из той войны, Уже меня не излечить от тех снегов, от той зимы, И с той землей, и с той зимой, Уже меня не разлучить до тех снегов, Где вам уже моих следов не различить. Ну что с того, что я там был?